Ну что ж, всем привет. Давайте сегодня будем все фотографии, которые у нас все сохранились, делаем в Однокласснике, ну, в Фейсбуке, вконтакте ну, Я не знаю, это одно и то же в принципе, как вы можете загрузить. Но э, сперва надо вам знать именно где папка. Вот, например, у меня здесь она вот. Ну все, все мои фотографии здесь. Вот. Ну, запомнили естественно. Ну вот, все открываем наш одноклассники э, заходим в фото ну смотрим здесь нет фотографии ну давайте просто создадим альбом который вам надо я не знаю там давайте такую там создаем естественно здесь вот фотографии вот загружаем здесь именно вы можете как всей кучей закинуть? Загрузить я имею в виду. Или можете просто-напросто ну, поодиночке, просто-напросто вот так одну взяли, загрузили. Раз. Смотрим, загрузилось. Ну и то же самое также. В принципе. Узнаете уже, что ваш альбом, вот он уже, проще сказать. Ну, если вы хотите, чтобы у вас отправили куда-то ну да у меня они есть кстати уже заново сделаем но ну, здесь мы напишем что-нибудь это тут тут тут тут ну можем добавить опрос там за друзей ну ну и все остальное может так сделать применяем и оно у вас полностью все появилось все фотографии ваши они уже там ну что ж пока не стесняйтесь, пишите, кому интересно, приглашайте друзей. Пока.